Ну вот, я радик Богданов сюда только снимаю. Я Радик Богданов из Башкирии Зупы из в декабре месяце заказал в Белоруссии горелку. Вот, я очень благодарен. И хочу сейчас продемонстрировать. Я сам занимаюсь минералами, и для этих целей, для того, чтобы можно было плавить всевозможные минералы, стекло и так далее керамику мне понадобилось вот такой вот газогенератор вот сейчас я хочу продемонстрировать его в действии значит согласно инструкции ключ мы поворачиваем дальше на старт заработал следующий этап мы Открываем гремучий газ пара бензина. Вот. Только сюда снимаешь. И вот этот. Так, попробуем посмотреть, посмотрим, что вообще. Ну, супер сказка сейчас я открываю гремучий газ чистый чистый водород попробую закрыть бензин для ну вот чистый водород горит на чистом водороде сейчас будем плавить что из этого вообще выйдет так для эксперимента я здесь взял кварц это через кварц дальше амазонит амазонит вот он зеленый лазурит лазурит и стекло обыкновенное посудное стекло что из этого получится это я не буду плавить вот они горлышки Чисто для интереса. Попробуем. Сначала его нагреть надо. Ну вот, стекло уже пошло плавиться. Я только пламенем дотронулся до стекла. Вот оно. Сюда снимаю. Так, на стекло это вообще просто супер. Вот она, Видите, да? Пожалуйста. А вот оксид алюминия. Амазонит. Посмотрим, как он будет плавиться. Я его уже, правда, плавил. Супер. Ну вот он уже начинает, он уже начинает плавиться. А температура плавления у оксида алюминия более 2000 градусов. Вот оно, пожалуйста. И то я не на чистом водороде. Вот он. все пошла работа. Амазонит прекрасно плавится. Прекрасно. Амазонит, оксид алюминия, температура плавления более двух тысяч градусов. Попробуем. добавить температуру что из этого вообще выйдет он пенит, пенится аж пенится побольше попробуем так чтобы хорошо было видно так Так, теперь попробуем лазурит. Вон, посмотрите. Вот, пожалуйста, поплавился. А теперь лазурит. Лазурит это... Драго, полудрагоценный камень так, так же как и амазонит вот он уже начал плавиться вот он начал плавиться пожалуйста он Так, еще что у нас? Есть у нас кварц. Я кварц просто боюсь. Его надо полностью разогреть. Он сейчас будет трескаться, лопаться. Он просто не будет плавиться. Он стреляет, разбрызгивает, то есть взрывается. Так, теперь в обратном порядке. В обратном порядке. Ну вот, стекло уже... Еще попробуем стекло поплавить. Стекло. Ну вот, пожалуйста. Стекло. Только может можно сказать. Прикоснулся к стеклу, оно уже начало плавиться. Оно аж все кипит. У меня все. Пока выключение, отключение газогенератора перекрываем сначала чистый газ красную, а потом перекрываем синюю всего и на этом стоп, и отключаем я могу хочу что я вообще хочу сказать да что я вообще хочу сказать про горелку да, вот, газогенератор просто шикарная вещь это сказка я сейчас жду вторую э, горелку то есть второй газогенератор D 900 вот э, которые еще можно. с которой можно делать еще раскоксовку двигателей очень жду ее и надеюсь что на днях я ее получу вот сам я занимаюсь минералами, кристаллами и из этого я хочу и тогда вам покажу хочу собрать сделать вот такие кристаллы они сейчас из гипса собираюсь сделать со стекла с керамики и из минералов. У меня все. Спасибо за горелку. Она просто сказка. Она просто супер. Я давно мечтал об этом. Я просто счастлив до безумия. Сколько я мечтал об этом. Я вам всем желаю счастья, радости, здоровья, всех благ. Естественно, взаимного уважения и любви. До скорой встречи.